Fine. tonight, tonight. связь постоянно на машине, я не знаю почему, что это происходит если за чего. В какой-то момент типа не определенного устройства и все. Ну, что мы делали? Валы мы покрутили, то есть покатаемся уже очень давно, соответственно, перекрытия были рекомендованы, установлены, потом крутили уже, перекрытие машина бывает на ровном месте, то есть все нормально, потом связь потерялась и все и пока не перезапустишь мотор, ничего не происходит просто постоянно Unable to connect и в общем, какая-то жопа давай, выключай сейчас не, не, подожди, главное реле отключится покрутили мы несколько раз валы, не, ни хрена давай, включай какой-то просто уже раздражать начинает а -а -а, сейчас попробуем всю эту проблему решить я не знаю мне вот этот бесилово иногда просто Выбешивает на ровном месте какие-то одну машину катаешь нормально потом начинается проблема на какой-нибудь вот... какие-то на ровном месте давай включай зажигание Все пошло, блин. Давай. Ну, пошло грузиться. Все как у меня. Сейчас прогрузится и поедем дальше. Просто как-то едешь ешь. Вот сегодня полдня катались нормально, потом какие-то проблемы опять начали возникать. Непонятно, какого хрена, блин. Либо какое-то устройство не распознано по USB, блин. Либо еще какая-то лажа. Блин. Причем странная проблема. Уже надо Максу, кстати, написать. Связь теряется, ты ее пытаешься Соединиться обратно, он пишет, что у тебя Уже подсоединено было блин, И не дает ни, никак Подсоединиться, пока ты там Не выключишь зажигание, Не включишь, то есть не обесточишь блок управления Иначе как бы вообще Связь не Не, не, это, не восстанавливается Так, сейчас у нас потерялась лямда, ну это ладно еды Сейчас она появится Мы покрутили в разных положениях, попробовал там крутить э, в такие более предельные, э, попробовал как бы выкрутить впускной, но вот чуть ли не в упор. Э, валы нужди 10 с половиной, которые фаза я не помню 37 там на 307 они. Но судя по всему, скорее всего, она вообще не такая, потому что наполнение совершенно не такое, она заявлена гораздо выше, чем реальная как бы фаза. Пробовал выкручивать широко, мы теряем сильно низы, но при этом верхи как бы не прибавляются особо. Но низы как бы теряем. В рекомендованных оно вообще там не едет никуда. То есть выпускной приоткрывал сильнее, но причем так сильно, достаточно сильно. Естественно, он у нас холост... ну, не холостой, а низы как бы совсем рваные получается. Верхи опять же как-то так все расплывчато ну в общем вернули что-то среднее положение такое и впускной и выпускной и вроде нормально да как бы и, вверхи, и низы по крайней мере на низах можно передвигаться ну, да, потому да, что тогда они наверх прямо -то. ну тогда они вообще никакие были ну все сейчас поедем прокатимся я думаю что сейчас уже поедем обратно и уже тут времени тоже до хрена 18-16 а мы выехали где-то Часа в три, наверное, да, Что вот так будет? вот, да, где-то так. Ну, поехали тогда. Как бы при этом не прибавляется я это проверил уже не раз по диаграммам было видно по дополнению ну все оставим вот так сейчас доедем до Женька открутим там все это дело и я думаю что все готово в принципе так и нормально что я говорю, реально вот у меня отсечка, здесь стоит 820, но ну, я специально ее двинул, когда проверял. По факту 7200 отсекается уже у нас, ну, по крайней мере не отсекается, а уже чувствуется как отсечка, но это не отсечка. Не знаю, сейчас... Вернула вот так прилично. Ну, наполовину соседние полосы просто вылетели. Еще хорошо, что никого не было. Дорога да. была уже что-то пустая. Если бы кто-нибудь ехал, может быть, еще кого-нибудь зацепили. Так что, ребят, не гоняйте сильно при настройках, особенно в плохую погоду. И автомобиль обязательно исправлю. При Привозите на настройку, потому что уходит очень много времени на проблем, которые явные, но могут проблемы еще возникнуть во время езды, а проблемы могут быть разные. Не забывайте, что вы при этом э, очень сильно мотор, ну то есть э, ездите не так, как всегда при настройке, при этом э, очень опасно все, скорости не те. опять же крутящий момент на колесах высокий, сорвать резину можно. раз покажу так что последнее включение у нас уже будет в сервисе вот ребят приехали все закатили уже в бокс сейчас будем откручивать датчик широкополосный и ну соответственно все снимать прошивать на блок управления уже нормально как положено на родной который там стоял ну вот под капотом соответственно 421 там паучок Катушка здесь один, ну, десятая, 8 клапанника Валы, вот, если посмотреть, это вот, э -э грубо говоря, выпускной вал, видите, нам риски. Ну, блин, тут фигово, конечно, видно. Это были риски, это рекомендованные, как бы, перекрытие. Я, соответственно, крутил уже по от рекомендованного, по, уже по меру просто мы смотрели, как она поедет при этом. Вот. А, пуск вот так вот Тоже было рекомендовано Но шестерню сдвинули Прям вообще в предел То есть дальше она не идет То есть максимально как бы у нас все что получил Ну как я и говорил что у Ниждина Заявлено там типа 307 1050 но по факту я думаю там 307 вообще даже близко нету блин, Потому что валы с 307 фазой реальные, Они должно быть просто мега рваный Холостой ход и дубасить должно оно на более высоких оборотах здесь же у нас еще помимо этого ошибка выскакивает на 7200 ошибка по датчику колена надо либо колено менять, датчик колена менять либо смотреть какой там зазор ну это надо проще на самом деле датчик поменять вот дросселя соответственно левины здесь стоят вот эти сеточки это чайные сетички были по факту, то есть они вот так, смотрите, снимаются, вот так модно, чпоник с раннеров, вот так, опа, 50 рублей за что -то. да, это чайные реально, ну, для чая заварки, бля, ситечки, бля, чтоб уж совсем какульки туда не заскакивали, Стали. и вот так это они закреплены все, ну, по мотор тут э, полторашка, шестнарь, э, 10, э, с половиной нуждин, э, 307 фаза, ну, соответственно, дат ДТВ, дат здесь Газелевский, ДТВ, а-ля Бош там. Как бы, в принципе, и все. Тут особо ничего такого нету. Ну, по салоновую там и так на видео видели все. Все как бы нормально. И... Солен, да. да. Единственное, что мы еще подтягивали ремень. Кстати, надо будет вот приотпустить. А то перетянули слишком, наверное. Ремень генератора у нас проскальзывал постоянно. Тоже ничего хорошего в этом не было. Ну и, соответственно, датчик э, поменять колено, я думаю, что в 8 она спокойно будет выкручиваться и ехать Но результат, конечно, такой, блин, я выкину, э, выложу точнее э, Графичек, наполнения и, э, и, соответственно, массового расхода Можете сами посудить, что такое нужденный. как крутили мы, я не знаю, там раз в 6, наверное, или больше, наверное, останавливались ну, что, типа, типа? ну мы да, пробовали туда-сюда, там в пределы, и так, и сяк, и эдак, потом, э, ну, уже дифференциально там высчитывали приблизительно, так и так, э, но вышло вот, именно вот так, почему-то. Не знаю, как, какие здесь, не спрашивайте, сколько там миллиметров получилось, блин, потому что, для того, чтобы эти миллиметры э, вычислить, э, снять, соответственно, крышку и померить, только никто этим заниматься этой херней не будет, естественно, никто это, за это не платит, но. так что... Тазик настроили, все нормально, все хорошо, и... так что ждите новых видео, не забывайте ходить под видос, там драйв в ходить, соответственно колокол, жать кнопочки, там подписки и там пальцы вверх, вниз, там не знаю, кто куда хочет. В общем всем пока и до новых встреч.